Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Scarlet Nexus. Ну, вроде бы она кому-то понравилась, и я решил даже продолжить. Почему нет? А, таймер, естественно, такой же будет, 50 минут, потому что игра достаточно долгая. При повышении уровня вы получаете очки мозга. открывать различные навыки, потратив очки мозга на карте в меню. А, в прошлый раз я это вроде бы зачитал или нет, если честно, я не очень помню. Что там цензуре, спасибо... А, Касаны на уме, судя по именованию, должны быть милашками Юта, тебе нравится, Касана, да? Я видел, как ты на нее заглядывался Вечно ты что-то придумываешь, Наги Я смотрел на Касаны, потому что она мне кое-кого напомнила Девушку, которая спасла меня, когда я был маленьким А, ты о той девушке, из-за которой ты вступил в ОПЕ? Может, тебе стоит спросить о ней, Касаны? Возможно, она сможет тебя просветить так, бро, как хорошо, что видение цензурится. Так у меня хоть не будет ментальной травмы за всех этих мертвых тел. Знаешь, теперь, когда ты войп, это не последние мертвые тела, которые ты увидишь. Нет ничего важнее скрытия вещей, которых ты не хочешь видеть. Ну и, в принципе, все. Uh, сразу скажу, что в прошлой серии, когда я подумал, что я умер от этого босса, на самом деле это не так Мне сейчас его пришлось перепройти, потому что не сохранилось И все-таки эта смерть, скажем так, работает немножко по-другому Тут все-таки, оказывается, было недалеко сохранение, поэтому надо сохраниться Чтобы потом у нас на случай чего не пришлось еще раз перепроходить ну, и это отлично. Так, магазин нас не интересует. Где-то я что-то, по-моему, увидел. Показ... А, нет, мне не показался. Я увидел эту частичку. Ну, это же разные предметы дает, когда ты их сыграешь. Сегодня было не складка, получим слегка. Так, о, это на оме. не из неизлегкий. А как у вас с двоих дела? Ну, ты же знаешь что поговорку. Мол, без дождя не бывают радуги. Думаю, завтрашний день принесет с собой что-то получше. Спасибо за добрые слова, Наоми И огромное тебе спасибо за сегодня В следующий раз я тебя непременно защищу Все равно Наоми буду защищать я Так чтобы ты об этом не беспокоился Ты довольно тощий, тебе бы подкачаться Без дождя не бывает радуги Это же знаменитая цитата Баки Постой, Наоми подожди, подождите, куда вы так быстро Постой, Наоми, тебе тоже нравятся Баки? Я его обожаю Так тебе тоже нравятся Баки, Юита О, я так рада Да, цитаты Баки просто блестящие там, где есть улыбка, есть и счастье. и счастье. Баки не только мил, но и вдохновляет. Мне это очень нравится. Я что здесь? Третий лишний, что ли? Значит, тебе тоже нравятся баки. Это хорошо. Я об этом не забуду. Ой, как это сейчас было мило с ее стороны, блядь. Она ни капельки не сказала ничего плохого про нас, но смогла также дать понять. Смотрите, как я понимаю, дорогу мы на красный не перейдем, правильно? Нет, не перейдем. Блядь, да ну! Подождите, а здесь для меня не существует слово светофор, да? Ой, это мне надо взять. То есть для меня не существует слово светофор, да? То есть я не могу так по дороге передвигаться даже на зеленый свет, если он вдруг загорится. Хм, немножко неудобно, если честно. Я понимаю, что дороги перекрыты, чтобы нас не убили. О, похоже, прибыла еще одна группа козетов. Наверное, это кадеты Юита Сумираги и Наги что он рядом, не бежит, кстати. А, похоже, вам пришлось рожать с еще до вашего первого официального назначения. Каким был ваш первый бой? А, что? Вам было страшно? А, не, я просто применил на практике то, чему нас учили. Понятно, значит вам удалось сохранить спокойствие в бою Хоть вы еще кадеты, вы проявили качество, достойные Алого Стража Потрясающе а, Правда? А, кадет Юита Сумираги, что вам хотелось бы сказать вашему отцу, председателю Сумираги, о вашем сегодняшнем бою? Блять, отца еще вспоминаю Мне ну, запрещено отвечать на любые вопросы, прошу извините. меня извинить Наги, идем отсюда Как мы легко отделались от репортеров Я не думал, что это так просто как, Если честно Если так на нас смотрят Такие, ёпаный род Не слишком ли ты задираешь нос, кадет? Что ты сказал? Ну-ка, ребята, не ссорьтесь Я Кёка Эден Из 8-го рота 1-го полка Эден я думаю, так правильно. Вы кадеты Ютус Сумираги и Наги Карман, верно? Для японских мне нравится. Командующий Кайта Сумираги хочет поговорить с вами. Живо в его кабинет. Йопа. И будьте готовы, что вас отчитают. Вы поступили хорошо, но раз уж вы теперь в ОПЕ, важно следовать установленным правилам. Есть! Да? Как-то так? А, мы сейчас пойдем сами, да? Ух ты, нихренась. Опенинг ебать! Давайте посмотрим. Бля, надеюсь, мне авторских прав не но... Буду надеяться. Отвечаешь, говорю, аниме смотрим. Они плохо. Бля. Смотрите. Как бы сами переходы, пусть они, видите, сделаны достаточно простенько. Но выглядит очень хорошо. Вот и аниме подоехала А вот и два разделенных. Нет. И... Уже говорю мы подъехали Здравствуйте. Конечно, какие-нибудь спойлеры и на что-нибудь, но.. Ладно, ничего страшного. Они потом любят сюда так как все умрут. Ну, это так. Надеюсь, они не умрут. Нахрененный трек. Мне понравился. Еще бы я бы не пиздел, вам бы тоже понравился. Скарлет nexus а я ж охуеть хотел, типа хотел спросить, что с хуйня. Так, Вера в дорогу к будущему. Юита впервые участвует в реальном бою с иными. Еще до официального, Вы, короче, прочитаете там на паузе. Там вернитесь немножко назад, там можно прочитать. Чуть-чуть. Добро пожаловать в Азвод Сета Меня зовут Сетан Рука И с сегодняшнего дня я ваш командир Сетан Руками. Для начала все представьтесь и скажите, какой способностью владеете И лучше сразу определиться с, с распределением сил К примеру, я владею электрокинезом Так начнем с тебя, Ханаби Хорошо. Меня зовут Ханаби. -иды. Владею Перекинезом Рады знакомств. Перекинез. Ханаби и Наги и Карма. Умею управлять воздухом и всегда мечтал попасть в опти. Для меня большая честь служить под началом Септириона, 7 класса капитаном руками. Юито, Сумераги Владею телекинезом. В детстве меня спасал до топи, и я сделаю все, чтобы вернуть этот долг. Надо быть... О, так и тот самый Юит, да? тебе вчера говорили во всех новостях. Говорят, ты Нэх отогнал один Семираги, ну и как тебе понравилось быть в гуще событий? Хватит уже, Каги, представься. Да, капитан. Так, ребятки, с 567 класса я, Кагеродан. Поздно растешь цветок? Кагеродан. А, высокомерно лично. Только ты себя так называешь. Вы слишком суровы, капитан. Итак, Юита и Наги, вы добровольцы? Ну, а я взрослый, так что мы с вами в одной лодке. Рад с вами. Уверен, мы сработаемся. Взрослый? Что хотел о сказать? Взрослый воппи, это те, чьи способности не обнаружили в детстве. Ты не знал? Они тоже пошли воппи добровольцами, как мы. Практически, практически пушечное мясо. Вот именно Командование нас не очень-то ценит Но я все равно стараюсь Давайте попробуем вместе остаться в живых Не беспокойтесь о том, кто и как сюда попал В этом мире выживают лишь сильнейшие И те, кто пользуется уважением Беспокоиться о том, что подумают другие, бессмысленно Так, теперь Ватару Я Ватару Фрейдор Моя способность в телепатическом чтении мыслей Ватару Фрейзе. Фрейзе. А Цугуми Назар Моя способность Глаза разума Рада знакомству Цугуми Назар Или да, ну да, Получается наш взвод полон шутиков Мы отлично впишемся в ОПЕ Надеюсь вы все выложитесь на полную а теперь выдвигаемся в качестве практической тренировки, у нас запланирован патруль. Разобьемся <силит> на пары по двое. На пары, да. со мной, Кагер с Сугуми, Ханаби с Юита. Подключитесь друг к другу по САС. Готовьтесь к подвижению, собирайтесь у входа. Ки ки Кикутичбу, блядь, через час. Это все, разойтись. Кику кикутибу, блядь. Давно не ездили с Юйта. Ханаби. Ханаби, это же уже года два <связь> прошло. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в одном году? Ты уже знаком с Ханаби, тюль? <связь> <связь> Зови меня Ханаби. Мы с Юйто дружим <связь> а, ну за все время обучения мы ни разу <связь> так и не встретились. А, <связь> меня призвали. О, тогда понятно. Завербованные Су солдаты и добровольцы тренируются в разных местах. Ханаби, можно сказать, ты, элита ты из Вовсе нет. О, нет. О, Кстати, знаком с на вами Сестры Рэндал? Э, э, да, сестры Рэндал, да, я их знаю. Они настоящая элита. Касана призвали в опле, когда ей было всего лишь 12. Ее призвали Она, в таком так юном заниматься. возрасте? А? Ты знаешь Касана? А? Вчера мы вместе сражались с, с, с Ины. Что? Что? То самое нападение Ины? Да не да, может быть. Касана но ничего но об этом не, говорил. не говорила. Может, ты, ты дружишь с сестрами Раунд? А, не совсем Я часто общаюсь с Наоми Но Касана Я практически уверен Что единственный человек, который общается с ней по-дружески Это Наоми Что? Правда? Познакомишь меня с Наоми? А, вот же значит как Да, Наоми красивая Эээ, вы трое, хватит болтать Пора отравляться В Икутибу! Хикутибу, так точно. Еще увидимся. Ай, поверить не могу, что мое первое же назначение свело меня с тобой. Я так рада. Я сейчас буду опять ходить один, да? Ну правильно, нахуй со мной. Эй, Юита, погоди. Да, вам что-то нужно, э -э, господин Фрейзер. Зови меня просто Ватар Тут тебе пришло сообщение о Биас Похоже, они опять напортачили Биас? Это разработанная в опи-система поддержки мозга Она помогает использовать способности в полную силу Каждый год мы отбираем людей для сбора статистических данных о действиях Биас И в этом году ты в их числе не буду приукрашивать, эта система еще в разработке, поэтому она нестабильна. Никто не знает, какие могут быть побочные эффекты. Это мне не нравится сейчас. То есть не хотят сделать из меня подобного кролика? Прости, я с напугал. Они проводили тесты на кандидатах, так что. несовместимых людей для испытания не выбирают. Не волнуйся слишком сильно. В любом случае это приказ, так что отказаться ты не можешь. Mm -hmm. Просто попробуй активировать ее. <гар -системы> должна быть установлена вместе с остальными системами. <гар -системы> а я не хочу. Вот <гар -системы> зачем? Оно работает? <гар -системы> Вроде ничего не изменилось. Кроме результатов. <гар -системы> Какие-то проводки? <гар> Система <Системы гар -системы> работает в твоем мозге, <гар -системы> отобра отображая видение с помощью твоей способности. Способность работает, как визуализирующий эффект. Чем лучше твоя консистрация, тем они мощнее. И ещё это сделает включение в САС более гладким. Хотя все равно будет довольно больно. А, кажется, я по общих чертах что к чему. Спасибо, что все мне объяснил. А хотя я и говорю, что тебе не стоит волноваться... Хотя это нехорошие слуги, что, мол, иногда биосводят людей с ума, или делает из них не эмоционально не нестабильными ]とか... Так что если ты вдруг начнешь чувствовать себя странно, не перенапрягайся <говорит> Хорошо, спасибо, я буду осторожен Хорошо. Ну, в общем, я все сказал а, да. Не нужно <связываться> быть со мной настолько вежливым. Расставься, не опоздай на свое задание. <связываться> Немного волнуйся из-за того, что меня сделали участником. <связываться> Хотя это все равно ничего не изменит. Надо было напрямую письмо спрашивать, блядь. Да? Хорошо, как <связываться> только будешь готов? отправляюсь в Кикутибу. Такое сложное название. Так, сейчас много типов дронов для различных целей. Доставки э, на дом до да, интервью. На карте мира добавлен город Кити. Блять! Кикутиба! Вы можете открыть карту мира и перемещаться с помощью в другое место на жафта. Во время боя перемещения за доступно вашему зависит от сюжету. А, получение мыслей Конечно, мы вместе расты, но в первый раз смогу показать тебе свои способности после всех этих тренировок. Так что я слегка нервничаю. С нетерпением жду возможности поработать с тобой в отрядах ОПИ. Свет моего огня будет выжжен в твоей памяти на навеки. Я понимаю, что ты слышал, что уже неоднократно, но теперь ты официальный член ОПИ. Независимые действия подвергают опасность не только тебе, но и других представителей ОПИ. Будьте бдительны о стражах своих поступках. Но спасение той семьи было правильным поступком, если бы... Мама сейчас была с нами, она по тобой очень гордилась. Это все. Отвечать не нужно. Ха-ха, братишка такой. Просто в письме нас выебал. А, что там еще? Избегай действовать в одиночку. А где это? Сообщение это самое. Ну ладно. А, она со мной! Потрясающе, что записался за промокцами и попал в опе. Как и мечтал. Ну, тебя они сами нашли, так что мне еще работать и работать, чтобы тебя догнать. Ну, догонять тебе не меня, ну, а ее. Так, давайте посмотрим, как перемещаться. Кикутиба. Я не запомню. Так, теперь энтер, да? Для местного сообщения, да, конечно, идти. Давайте, быстрое перемещение. Ну, неплохо. Выглядит ничего так. Сохранение Блин, красиво, смотрите, неплохо Вот такой мир в киберпанке не хватало На самом деле, он в принципе технически Заброшенный торговый город, он в принципе технически Сам по себе сам город, но и не прям визуально Охренеть какой крутой Меньше времени бы потратили на все про все Да, и это самое И выглядело бы Неплохо Мне не стоит сюда я понял. Так, оружие он сам убирает, хорошо О, Офигенно, мы можем мимо Просто ходить Вот мы все и собрались Капитан Рука, могу я задать вам вопрос? Не нужно формально, и Ведь не просто так зовем друг друга по именам Это нужно, чтобы создать крепкую связь Большинство из нас не выглядит на свой возраст И ранги нужны лишь для подсчета зарплаты Нет. Опять ценит только силу, не забывай об этом Но если коротко, то да Так что ты хотел спросить? А, хорошо, Ватару пока еще не здесь Ватару оператор взвода, он будет направлять наши действия здесь штаба Моя способность позволяет общаться телепатически без помощи системы на расстоянии до 500 километров Но это довольно непросто, так что присоединяйся группе, открывай свой личный порт ну, Ладно, держи Наги, и встанут во главе отряда Слушайте указания Аватару и двигайтесь к указанной цели в процессе постарайтесь избавиться от всех иных Если чувствуете, что не справляетесь, можете отступить Но до цели добраться вы обязаны На этом все Так точно Ладно, еще увидимся Удачи А нас двое Охрененно Команды разделены, но мы можем делить информацией по мысли связи что-то другое. Хоть и было сказано не раз, что не стоит волноваться из-за меня, не... на самом деле среди нас полно тех, кто предупрежденно относится к добровольцам. Не слушайте их бред. Поскольку они были выбраны по национальной оценке состояния здоровья и способности, и думать, что они элита опи. Людей считают это истиной. Полным-полно. Именно. Это не теряет того факта, что люди, обладающие невероятными способностями, существуют и среди добровольцев, и среди взрослых. Поэтому не стоит считать себя кем-то менее достойным. Понимаю, спасибо, командир, я буду помнить об этом. Из-за того, что мне не давали гормоны, ограничивающие рост, вам повезло повстречать такого способного и очаровательного парня, как я. Меня напоминает чем Так вот, все к лучшему. Ого, так значит парни, называющие себя очаровательными, реально существуют? Первый раз встречаю такого. Ты оборожительно даже в мыслиграмах, Цугуми. У меня тебе мурашки по коже. Огромное спасибо, капитан Сета. Я больше ни перед кем не растеряюсь. Юита, если кто-то скажет такую гадость тебе и твоей команде, дай мне знать. Я скажу им пару ласковых. Так, обычно я слежу за статусом во всех взводах одновременно. Поручите свое физическое и моральное состояние мне, когда повреждений станет слишком много, я дам знать, чтобы вы вышли из боя. Еще я использую телепатию в случаях, если кто-то отправляется вместо с плохим сигналом. Телепатия означает прямое соединение со мной. Помните об этом? Ваша жизнь в моих руках. Наверное, я преувеличу, но именно так, серьезно, я к этому отношусь. Буду рад работать с вами. Фу. Так, привет, ребятки. Как там, помечать, я забыл. САС, это система виртуального сетевого подключения, типа мозг-мозг, позволяющая время использовать способность союзников мне. бла бла бла бла бла бла угу, хорошо, дальше. Длительное действие каждой силы. Конечно, как только ее школа остощается, действие прекращается. Можем приводить эффект САС с помощью 5, или же 1, 2, 3, 4. Ага, хорошо. Хорошо. А одолжив союзников перекиняться, вы окутываете свое оружие и телекинические объекты огнем. и комбо оружие получает электрическую дальность и действия. Это не только увеличивает урон, но и при последовательном использовании наносит статус горения. Особенно эффективно против врагов со статусом масла. Фу, бля. Так, три, да? Ой, Давай-давай-давай-давай-давай. Угу, угу. А теперь, оп, пришло время отлупить нас сразу. Блин, офигенно. Так, все, отключаем, да? Это я отключил. Хорошо. Так, что это у нас? Так, что-то поднял. Получено что-то там. Хорошо. Так, а нам теперь тут, туда... Блин, а это неплохо. Пока неплохо. Так, нам, наверное, вниз, да? Нет, нам не вниз. А, вон еще вижу. Спасибо за способность Блин, а ну нормально лупит-то Прям ба-ба И потом сразу еще продолжительная комба Так, идем-идем-идем-идем-идем Потом отключаем огонь Естественно Надо еще и своими все-таки силами сражаться Ну и чтобы поднакапливаться все технические способности Кажется, враг ранен что-то редко чего? Чего? Максимум 10. Легкое желе. А -а -а, я забыл, как использовать. А, вот, вот, вот. Все отлично. Так, то есть 10 всего. Хорошо. Не <смех> отрывайтесь от группы, не заходите сильно в разрушенные области. <смех> хорошо. <смех> хорошо. Хорошо. Ясно. Я отлично считаю воздух. Блин, подожди, подожди. А, но это не зря, владея Рокинезом. Много урона огнем вызывает статус сгорения. Пока статус не будет снят, он наносит дополнительный урон. Ага, хорошо. Так, ну этот э, статус я уже вижу. И очень хорошо вижу. То есть он наносит дополнительный урон. ну такая неловкая пауза. Тоже же моя способность? Так, что там? Легкое жилье опять максимум? Давай выпьем. А я не могу. Ладно, ничего страшного. Не могу, не могу. Как бы это меня не остановит. Так, а я вот прошелся здесь. Я вообще в какую страну? Ты что? Блин, напугало. Что это было? Может по лестнице наверх? Да? Ой! Мне, мне же нужно полить цветы в штабе. А, так уже! Семена, которые мы посадили в те горшки. Проклюнились. Так, тут ничего нету тоже. О, вижу. Быстро-то как. и так, пришло время способностей. Так, теперь в прыжке, естественно. Так, ну, меня, в принципе, все устраивает. Потому что с ними сражаться пока, ну, достаточно просто. Особенно те, кто горят, вообще красота. Так вам пора включать способность и лупить этих козлов-то. Иии... пошла жара. О, что-то еще выпало. Что там? Получено давление неглубительников. Две штуки. Так, Отлично. Ну, чтобы, если что, это хилки всегда были под рукой. Кажется, они подалеку из запас ресурсов. Так, и что ты мне тут намекаешь, чтобы я туда зашел? Типа? Так, мне туда, наверное, да? Ага. Получено кикубит и какие-то там X3. А дальше я не смогу, да, попасть вообще никак? Ага, я понял. Локации не пускают, значит, нельзя. Так, здесь еще что-то показывает есть. А, то есть он телепатически, в принципе, мне кажется, подсказывает, что есть. Что-то еще на локации. И надо туда зайти. Так, нам еще выше. Еще единственное, да, меня бесит эти вот красные точки, откуда я пришел, показываются, да. Немножко раздражают. Э -э, в плане того, что мне кажется, что мне туда надо... Что мне туда надо? А я оттуда пришел. Это немножко как-то сбивает с толку иногда, если честно. Прям совсем чуть-чуть, но сбивает. Так, что у нас тут? Еще одна аптечка? Отлично. О, это, это что? Таблетка нормализации? Так, что-то меня здесь это напрягает. G? Что это значит? G? Удержите G, чтобы атаковать врага особыми объектами. После попадания врага Появится на экране команду, чтобы управлять этим объектом в дальнейшем атаке. Так, а можно еще раз то куда-то? А, о, хорошо. Так, подожди. Так, сначала перед с, а потом Ди, да? ДА. О, вот это нормально. Вот это вообще хорошо зашло. Новый уровень. Отлично, я еще и прокачиваюсь одновременно, кстати. Воу! Блять, не успел уклониться. Этот жертвец меня бесит. Понимаешь? Так, так, так, так, так, так, так, так. Давай-ка. Отлично. Теперь перекинай за луты. Пока рано отключать. А теперь отключаем. Все, отлично. Отлично, вообще лупим. Уряд. Еще раз. А пока отошел. Отлично. Бля, все-таки меня ханул еще разочек. Ну ладно, ладно, иди-ка сюда, курица. А? О, вот эта скорость. Кстати, не забывайте дочитать, да, потому что... Ну, я чуть это проебую. Совсем слегка. Так, там еще что-то есть. Хилп для меня, да? Легкое желе, отлично, их уже 10. Так, я вижу, там что-то упало для меня. Я могу перепрыгнуть забор? Ну, конечно. Сейчас они мне дадут забор перепрыгнуть. Прям я, прям размечтался. Так, поднимаем. Запись обои, отлично. Пока не очень понимаю, ну, типа, предметы, которые мне дают, что к чему, но все равно ладно. Выглядит, конечно, жестковато вот эта система. Потому что я сейчас вижу. невероятное место. Город над нами и под нами. Такое впечатление, что я снова виртуальной реальности из парка развлечений, в который ходила в детстве. Он а, служил в качестве перевалочной базы на пути к Тагетсу. Инфраструктура города пострадала от нападений иных примерно пять лет назад. Но ну, это все, что осталось. <как> Тагетс. Но это ведь твердыня церкви Тагетсу, да? Какой-то секта? Ой, не говорите такой слух, Хагера верующий, он же когда-то был священником. Э? А, что? Этот тип священник? Эй, вы ведь понимаете, что я вас слышу, а? Не забывайте, что все гарнитуры нашего взвода соединены. Прости, а, проехали. Мои родители были верующими, вот и я угодил в священники. Хотя их учение, если честно, мне не очень-то по душе. Теперь, когда откитубиры бы остались одни развалины, все редко увидишь какого-то из церкви кого-то. Фух. Как много диалогов. Что делают oh. этот рон? Ох ты, приблизились даже через наши глушилки. Капитан, это вороны. Пронюхали, значит, где мы находимся. Делаем добрые, бодрые лица. Ворон. Пресса. Ребята, вороны явно заинтересовались Заинтересовались происходящее. Так что давайте строим достойное зрелище. Наверное, городские проекты не сломались. Это красиво, но немного страшно. О, да как будто они там нас вистывают, опять. Это Так, ладно, сфера техника. А еще они то, что могут а, атаковать на расстоянии, не очень устраивает. Если все. Ну и у меня чуть-чуть силы телекинеза не хватает. Так, все, отключись. Так, отлично. Пока ничего такого здесь не вижу. Здесь тоже бодренький личика обязательно-обязательно радуемся, улыбаемся и машем. Так, под... да куда ты ее подрубаешь -то? Отключи. Кстати, надо на 5 нажимать, а не на 3. На 3, когда я нажимаю, она еще чуть отнимается. А если на 5, то она просто выключается. Может, подожди, когда наполнится? Ладно, не успел. О-о-о! Бля, не то сделал. Ладно, да, сейчас поднаполнюсь, подожди. Да, чтоб тебя, опять все пропустили. Ладно, и сейчас, ну-ка. А! Надо было удерживать, а я нажал. Я блин, ну нифига себе, а круто! На самом деле, реально круто. В плане того, что... Нужно вот такие вот действия совершать. Что они не просто использовал способность, и все, она такая самая. Вау! Там ударилась, там это сделать. Ну, типа... Блин, реально необычно классно. Удействие, там хилка для меня, например, какая-нибудь. Опа, ну, паньки. Благодарю за внимательность. Может быть, пригодится. Надо запомнить, что с бочками так не рад. А чем занимаются священники Тагидс? О, у тебя проснулся интерес. А, способность нужно Потому что они горят. Не статус эффект горения вырабатывается лучше. Ой, у меня жизни мало. Но спасибо за, за напоминание. Я не могу читать, извините, пожалуйста, я здесь в бою. Так, выпьем даже легче. Ее пили зачем? Спасибо! Хьюк давали, давали. О, что-то поднял. Там ничего не уронил, кстати, после них. Почему-то как-то после боя не сразу предметы появляются, которые можно поднять после них. Ну, привет, ребят. Ай, горит, бай. Блядь, еще и уже. Отлично. И Паучи. О, хилка полностью установилась. Я перехват мог сделать! Вот этот я сейчас тупанул. Он разъездит вроде масла, не перепачкайтесь. Отлично. Минус. О, теперь сразу все упало. Отлично. Так, значит, можно еще перехватывать его плевки. Это круто. Надо запомнить, это очень пригодится, реально. Два и двоих, двое, двоих, сразу. Ух, какой молодчик! Отлично. Лови! Блять, он мне не дал конца Мою способность, потому что уранил меня. Урод. Ну ладно. Мне не столь важно это все и пока выполняем задание всем команда есть что сообщить никак нет команде наги ничего сообщить это хорошо впрочем ты в моей команде так что тебе и не нужно Опа, хилочку бля не то жале использовал блять ладно Пух. ну ничего страшного не умру и пошла, жара. Я когда атакую, прям даже забываю, что как бы можно уклонять. Тут есть что-нибудь? Опа, еще какой-то предметик. Ну хотя бы дают, ну, как бы посражаться. Славненько. Ну, как бы сражение есть. Их пусть не так много. Наги, это зона ограниченного доступа. Вернись. Ой, простите, мне просто было любопытно. Любопытство не является оправданием. Вернемся в штаб. Напишешь объяснительную. Так точно. Наги уже провинился. Ну как так-то? Я тоже вот стараюсь далеко не уходить куда-то. А вот тебя, кстати, могу, да? А! Могу. Ну, я недалеко ушел, получается, да? Взял сразу пару каких-то интересных мысли грамм, или я что-то пока не понимаю, что я поднимаю, если честно. Опа, отлично. О, сохранение. Мне пригодится, потому что вдруг это самое. Через, скажем так, 10 минут я не смогу сохраниться. И будет как бы печально и обидно. Так, что у нас тут? Да, отойди, отойди Ага Ага, у меня жизнь не полная Хорошо Так, нам дали желе и желе плюс, чтобы вы понимали Ага а Что тебе фишку? Босс Будет босс Фух, надо приготовиться Ммм, команда ut добралась до цели Отличная работа Ага Постой. Но... А ты ничего не слышал? Отличная реакция, Юик. Я, Я засохнул как... рядом с вами. Погодите-ка. Это э, очень сильный иной. иной. Капитан Цугумик. В целевой точке иной появился сильный иной. Сильные иные. Это иные, которые иной. уже убивали кого-то из солдат-топи. Капитан! Остальные отряды прибудут через несколько минут Вам, как нам обраться, будет непросто Но держитесь Пиздец Босс, отличное завершение серии Юитер, Канаби! осторожно Ебать А выглядит он, конечно, вкусноватенько Похоже, у нас нет выбора, Канаби! Поехали Отлично, я готова Способность у меня. О, вау, вау, вау, ни хрена себе. Эта штука выглядит грозно. <связывая> так, надо способность отключать в каждый момент. Так, а как мне лупить-то, кстати? Скажите, пожалуйста. Ага, я понял, это ее слабое место. Хорошо. Так, сорвите с потолка объект с помощью g Ага А, я понял А, все, я понял, какие моменты это надо делать Хорошо Так, в те моменты, когда он это самое Атакует э -э, В падении на меня Я могу просто стоять, как еблан, если честно Ага, вот потом уклоняться И нажать G. Ага, хорошо, а потом лупить его с помощью способности, потому что на него пролилось Да, весь, правильно? Правильно, я понимаю Отлично, горит, горит Борь, гореть, бля Горит Сука, я хотел уклониться, но не успел. Все, все, все, все, все, да уйди, уйди, сука, из-под, меня нахуй Хюкнуть, я отразить Как тебя прицелиться на себя? ИДЖИ БАДЫ Отлично, бля, я всю эту огненную хрень потратил Ну ладно И гореть Заставь его гореть, блять. Гори, гори, гори, гори, гори, гори Гори, я сказал, блять, Сейчас А уже не загорится Я уклонился Так, отключить способность Фу а он все становится злее и злее Еще и хилится падает. Отлично Сейчас Телекиназа не хватает, не хватает, сейчас Чтобы он просто не хилился Как минимум, он надо оставить гореть А, он уже не загорился, точно И сейчас А теперь загорелся Ай, красота, он горит Мы его убьем мы его сможем убить. Ладно. Ладно, ладно, ладно, зря быканул. Держи лучше, мелкая. Мне тоже пригодилось. О, она его добила, блядь, вот тварь, я хотел. Ладно, будем считать, что я ядер. Мы справились. Мы справились? Вот, вот так будет правильно. Ты в порядке? Нет, что-то не так. Отойдите все, а то и вас зацеплю. Почтенка, как бы ни хрена в себе. Неплохо. Но он успел хотя бы. А победалы, стражи, победили! Опять попор. Героем этого боя стал, конечно же, рядовой Юита Сумераги, победивший сильного и на своем первом задании. Поздравляю, рядовой Зумираги, а теперь пару слов для наших зрителей. А, спасибо. А, как вы себя чувствуете? Ну, я рад, что мы смогли победить нового. Всего лишь первое задание, уже первую победа. Вас это радует? А... Ну, к сожалению, не умею говорить. Пожалуйста, обратитесь к командиру. Синтереон седьмого класса капитан Сета на руках. Как себя показал рядовой сумераги. И Юит и Ханаби отлично сражались. Тот факт, что под вашим началом дали рядовой Сумераги, Капитан, явно говорит о том, что командование о вас очень высокое мнение. С этим вопросом лучше обратиться к моему руководству. Выдвигаемся, миссия не закончится, пока не доберемся до сыворот. Будьте на чеку. Так точно. А, значит, мне еще сохранение искать, да, бегать? Я думаю, уже все, уже такой. Спасибо. спасибо. А, ворон не видно. Похоже, в этом году он приглянулся Юита. А, ворон не видно. Ворон, ну ладно, ворон не видно. Хусть ты был. В этом году, что ты имеешь в виду? Каждый год вороны хватаются за кого-то, кто выделяется среди новичков Он или она становится их новой звездой Думаю, тебе придется не сладко Что? Вот же да. Значит, ты будешь в центре внимания Запросы на интервью посылаются со всех сторон Может, они его даже на обложку журнала поместят Как Арась Возможно, они не умеют вовремя остановиться Юито, я понимаю, что это может быть неприятно, но не отвечай напрямую Просто уходи от ответа А, да, я сделаю все, что смогу А вот и они А? похоже, Цубуми нашла ворон Ладно, буду краток. На этом задание заканчивается. Отныне вы будете получать приказы от руководства напрямую. Приказы за движении игнорировать нельзя. Отправляйте установленное место и время. И выполните задание. Задание по подавлению тренировки на вашей совести. Сильно не расслабляйтесь. Вороны. Они скоро будут здесь, мы глушим, но это лишь вопрос времени Если будут еще вопросы, обращайтесь к Ватару Ладно, возвращаемся в СО Капитан, можно мне отлучиться? Надо кое-куда забежать Обязательно сейчас Ага, так есть и сказал. Ладно, а делай, что ты хочешь. Капитан, Тайски! я тебя обожаю! Интересно, на самом деле, все разворачивается. Новый уровень, пятый. Так, новый уровень, ханаби, предмет очков опыта, получено денег и предметы. Так, я могу через тап... Uh, сейчас карта Мир Недоступна. Я uh, сказал, F это не только ради F хорошей F картинки F для прессы. Вы, сработ... Вы вдвое действительно хорошо сработали. Вы вдвое действительно хорошо сработали. Так. Как это получилось? <свят> О, Сета! <свят> избалованный сынок Сумераги. <свят> Что это он грубит? <свят> Эй, Наоми. <свят> Наоми! О, О ноги а, и юита. Науми Кассан, привет. Отлично, сегодня поработали. Кёка, Чок! Ты тоже тренируешь новобранцу? Да, в этом году сегодня у нас полно милашек, милашек, так что мне придется хорошенько удачи. поработать. Мой отлично с... мои отлично справляются. Yeah. Эй, ты ведь Касана? Yeah. Как прошла yeah. тренировка? Да, вроде, вполне неплохо. Отлично. Касана, постой. Что, что такое, Науми? А, а, а, ты в порядке? А, что? А, ну да, в полу. Я только что видел тебя по Хирухо ТВ, ты выглядел очень собранным для новичка. Меня это даже очень впечатлило. Что они там дуют? Спасибо. Взвод Кёке. Все кроме лидеров команд могут разойтись, а лидеры команд сопровождают меня в штаб. Нас тоже это касается, Панчоу глава отряда. Штаб. Так, я же не глава отряда, правильно? ]あの... Э -э, касается... Что? Э это... А мы нигде раньше не встречались? Мы сражались с нами вместе, ]ね. или ты уже ]忘れた... забыл? А, не-не-не, а, я... конечно, но я не, не об этом. Ты... У тебя случайно нет э сестры? Нет, Наоми, тебя по голове случайно не били. Такая серьезная, блядь. такой блядь. Странно это, но твой способ исполнить чего-то. Удачи. Тебе. Она, кстати, тоже такая штуки Ага. Ну спасибо. Слушай, Ютон. Так ты что, дружишь с сестрами Рэнда? Если, Если тебе показалось, то тебе похоже на друга, то ты странно. Правда? Я отправляю штаб, старайтесь болтать повеньше. Урда следят за тобой. Я пройдусь с тобой на штаба. Стоп, я чё, блядь, капитан, что ли? Я чё, реально кэп? Это же отличный Юйта, на сделал тебе комплимент. Так, ладно, без быстрее до добраться. Лишь потому, что она увидела, как я сделал кое-что хорошее, а вот Касан она весьма суровый. Все равно я тебе завидую, эх, если бы я добрался сюда чуть раньше. Как по мне, Кёгера слишком много себе позволяет. Нельзя просто взять и сказать, что ты идешь в обход. А отправиться домой, Кёгера всегда был таким. Ты очень серьезно. Да нет, это ты серьезно. Мыслиграмма какая-то пришла. Смотри, тебе нельзя недооценить, Юита Поверить не могу, что ты не рассказал об этом даже мне. Твоему лучшему другу. О чем это ты? Что-то пишет. Не прикидывайся о ханабе, конечно. Я говорю, как ты рассказывал, что вы друзья детства или что-то вроде. Но я знаю, что этим все не ограничивается Как ваши отношения развиваются? Хотел бы я знать, что творит у тебя в голове. Может, снимешь ненадолго защиту для устройства, а мне экскурсию устроишь? Мы знаем друг друга так давно, что я ни разу ни о чем таком не задумывался. Да и Ханаби, скорее всего, думает так же. Хм. А вот мне очень любопытно, что Ханаби думает по этому поводу. Хотя, наверное, все-таки хватит об этом на сегодня. Так, групповая мысле-связь – это очень удобная система, доступна лишь членам ОБИ. В обычных условиях она обеспечивает связь без задержек, но если вас будет разделять слишком большое расстояние, вы утратите контакт. Так что будьте осторожны, да еще кое-что. Вы, ребята, сидите на локальной сетью. а я подключен через Сайнет. А это значит, что если с Сайнетом будут проблемы, я не смогу с вами связаться. Не забывайте отправлять мне подобные отчеты обои, чтобы у меня была возможность справиться с любой ситуацией, в которой вы угодите. И не, не беспокойтесь. Работу по поддержке я всегда выполняю на отлично. На этом все. Ребят, надеюсь, ну, вам реально нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. Предлагайте игры для обзора. Мне очень приятно, когда вы комментируете их. Хотя бы пишите какой-то комментарий. Ну, не только там привет, как дела, все, только что-нибудь такое достаточно связано. Там что вы думаете об этой серии? Вот напишите вот мне, допустим, мне понравилось. Я». Ну, допустим, ладно. Также ставьте палец вверх, если понравилось. И предлагайте игры для обзора в комментариях. В группе ВКонтакте, в обсуждении. Все есть ссылочки в описании. Спасибо, ребятушки. Всем пока-пока.